Я сейчас расскажу вам о моей маленькой родине, где я родился. Город Нижний Новгород. Этот театр получил название в честь писателя Максима Горького. Ему более 200 лет. Этот театр один из самых старинных в России. Большая Покровская, самая главная улица Нижнего Новгорода. Ее длина больше двух километров. Это Архангельский собор, самый древний каменный храм в Нижнем Новгороде. Это стрелка, символ нашего города. Здесь сливаются две реки – Акай и Волга. Это Нижегородский Кремль. Одно из самых главных достопримечательностей в Нижнем Новгороде. Он был построен для защиты от набегов татар. Чкайловская лестница. Чтобы подняться, нужно преодолеть 442 ступеньки, а всего ступенек 560.